Всем привет, друзья. Я думаю, все, большинство, как минимум, из вас знают, что Polkadot наконец-то запускает свои парачейны. Мы будем участвовать в аукционах и это хорошо влияет сейчас на цену самого Polkadot. Также хорошо себя чувствует канареечная сеть Kusama, где уже аукционы IT есть, работают и цена токена тоже хорошо растет. Сейчас мы попробуем посмотреть, проанализировать какую цену мы можем ожидать и какие перспективы роста у того и у другого токена. То, что, несомненно, это очень хороший, перспективный, фундаментальный проект, это без вариантов, но нам же еще важно спекулятивные точки зрения, как инвесторам сможем ли мы здесь заработать. Но ну, а перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Всю информацию, естественно, я сразу выложу здесь. Потом она попадает на YouTube. Также о паращейнах, полькодот, сама их будет много. И всю информацию, естественно, я буду сразу сюда кидывать. И на YouTube, вы же понимаете, она сразу не попадет. Да и вся туда не попадет. Поэтому подписывайтесь, чтобы быть всегда на связи и получать новости одни из первых. Итак, друзья, вот Twitter Polkadot, вот долгожданная новость. Спустя пять лет, да, как был запуск, запуска основной сети Polkadot, было обещано, что эти парачейны когда-то да и начнутся. И те, кто верил в Polkadot, я им, конечно, завидую, покупали там по доллару или может там чуть выше, или может чуть ниже. Эту монету с целью дождаться вот такого события. Я их поздравляю, потому что они сейчас сидят в очень хороших и сумасшедших их и еще будут участвовать в порощельных и получать за это будут токены в других и там, проектах и на этом тоже еще зарабатывать и в итоге будут возвращать свои монеты Сейчас более подробно объясню. Кто не знает, вот э, о чем я говорю, чтобы участвовать в аукционных и парачейных, Polkadot или же Kusama. Kusama это канареечная тестовая сеть. Сначала там происходили и начиналось все именно на Kusama. И когда там тот или иной проект там, выигрывает э, там парачейн, он также может поучаствовать э, в основной сети Polkadot, так как это уже, простыми словами, высшая ступенька да, в основной сети быть Парачейном. То есть все вот эти проекты, почему они хотят здесь быть, потому что Polkadot объединяет себе и дает возможность пользоваться и объединять все блокчейны. И дает э, супер отличную масштабируемость, скорость, э, супербезопасность. Ну это очень технологический, суперский проект. Прям технические детали удаваться я не буду, вряд ли они вам сильно интересны, да и мне тоже там сильно копаться в них, это уже оставим дело программистов. Самое главное для нас это спекулятивная часть, что это фундаментально сильный проект, на котором сейчас отличная возможность настала заработать, как и на аукционах, так и на самом росте токена. На том зарабатывать или на том дело ваше, выбор каждого. Давайте посмотрим немножко на экономику, на график, что там происходит сейчас с ценой. И начнем, мы, наверное, с Polkadot. Смотрите, Polkadot уверенно держится в десятке, в топ-10 криптовалют на сегодня и уже сколько у нас? 45 ярдов рыночная капитализация. Немного, немало, да. Я считаю это очень хорошее капитализация уже для такого среднесостоявшегося проекта с большим потенциалом и обрушить ее прям очень сильно я думаю будет уже сложно, тем более у нас такие события впереди циркулирующее предложение у них миллиард сто миллионов токенов практически все в обороты вот почти, почти миллиард что есть хорошо да? и что мы здесь имеем, смотрим на график дота Сразу хочу сказать, я выпускал видео, надеюсь, вы его смотрели и послушали рекомендации мои и откупили вот это дно. Мне получилось купить по 11.70, я брал около 100 монет. Не могу сказать, что сожалею, ну, может, да, там, сожалею, мы такие люди, знаете, вот, недополучить какую-то прибыль, где-то что-то гложет. Я скидывал основную часть по 28. И потом еще немного по 35. Почему? Потому что здесь по 28 была сильная неопределенность. Потом был сильный пролив, возврат. И опять вот эта неопределенность была с биткоином. И здесь я слил еще там большую часть. То есть 2,5, где-то 3 икса я получил и был доволен. Естественно, сейчас это было бы намного больше денег, если бы у меня все доты остались 100 штук. Но у меня осталось 40 монет. И вот эти 40 монет я уже не буду продавать абсолютно не за 50, там, не за 60. Сейчас посмотрим, куда цена может прийти. А, потому что я буду участвовать на эти монеты в аукционах. Что это такое? Мы будем выбирать Аукцион поручень, проект, который хочет попасть в сеть DOT, и я буду залачивать свои токены в пользу там, того или иного проекта. Если проект выиграет, он мне насыпает своих токенов, и я буду анализировать, чтобы в моменте получилось так, чтобы я свою инвестицию, к примеру, там, 5 монет DOT, чтобы я смог отбить, там. если не сразу, то в течение там, нескольких месяцев. И в конце, еще через 2 года, в монете DOT, сам только dot он не вернется на баланс то есть это вообще тупо шикарная возможность вы используете свои монеты потом возвращаете их назад но период использования если попадаем в хороший проект мы еще на этом можем в моменте заработать вернуть наши деньги в долларовом эквиваленте в монете dot вернее в долларах если вам не нравится та монета за которую проголосовали вы можете назад выкупить дот dot и обратно вот по кругу вот эту всю историю проворачивать так вот смотрите вот это было дно, мы сейчас идем на перехай. Да? Слава богу, рынок пока бычий. Даже если биткоин там коррекцию хорошую даст. Не думаю, что там прям супер сильно дот провалится. Но ну, максимум там может, я не знаю. Может, к трендовой там линии, да, там провалиться. Куда-то там посмотрим. Давайте. Ну, вот сюда, где-то в район 35. Я думаю, это максимум. Если повезет кому-то, мы увидим дот. Но я сомневаюсь. Здесь я вот вижу, что сейчас. Мы уже подходим к хаю, это 50 долларов. А если мы подходим к предыдущему хаю, то в любом случае не просто так мы сюда идем. Для этого есть причины. Во-первых, фундаментальные. Во-вторых, в любом случае мы его будем пробивать. Здесь я вижу какой-то такой похожий, да не похожий, это есть ну, бычий флаг, вы видите, на дневке. И сейчас Дот собирается его пробивать. Вот. Сразу хочу сказать, я не трейдер. Да, я просто пытаюсь ну, смотреть, какое настроение на рынке сейчас. плюс там какие-то определенные понимание, вот где есть там какие-то уровни, и соответственно с этого делаю и вы. вывод. Поэтому это никая не финансовая рекомендация, это то, что делаю я, а вы уже там решаете, сами покупать или не покупать. То есть, либо здесь, сейчас на пробои, мы идем обновлять хайи, не знаю, ну как минимум доллару 50-58, потом какая-то может коррекция, чтобы закрепиться над уровнем. Либо сейчас, если биткоин еще прольется, тоже я сказал, вниз вот этого флага это долларов. Там 42 если повезет можно взять ну и если там супер какой-то пролив биткоина на 50 тысяч то может где-то 35 долларов мы увидим но опять же таки если будет пролив биткоина а так настроение Полька дот вы же понимаете ну пробивать вот эту всю историю и дальше я вижу ну, район 80 а то и 100 долларов Удвоит капитализацию в 100 миллиардов для такого проекта на таком рынке, я думаю, проблем не составит. Это то, что касается Polkadot. Потому что ну, определенно я вижу фундаментальные причины. Я вижу бычий рынок, да, вижу настроение. И плюс сейчас будет очень много людей покупать монеты. И даже тех, у кого они были, они их будут залачивать аж на 2 года. Ну, то есть, понимаете, да, не продавать, а залачивать. То есть они не смогут их ни продать, ни слиться, ну, поэтому в любом случае цена более чем хорошая. Именно если вы хотите там участвовать в парачейнах. И также вторая монета это Кусама, тестовая сеть, да, через которую все это дело начиналось. И здесь еще более интересная ситуация, я бы сказал, перспективы именно для роста Кусамы. Скорее всего, даже по более чем у Polkadot. Я объясню, почему. Во-первых, капитализация намного меньше. Не то, что намного, она вообще против Polkadot, понимаете, да? Меньше, ну, в 12, сколько в 13 раз. Всего лишь 3 700 миллиарда капитализация. И циркулирующее предложение монет, вдумайтесь только, 8 миллионов 470 тысяч. Всего будет 9 600, но с них вот практически все уже на рынке. И в парачейнах есть такой сайт, парачейн с Если посмотреть проекты, нажать. Здесь есть очень хорошая информация. Мы уже провели э, сколько? 11 раундов аукционов на Кусама. И за эти 11 акционов, что были, э, собрано уже э, 2,4 миллиона Кусама. Они залочены ровно на год. Представляете, это 27% от общей эмиссии. И Кусама объявила очень важные новости, что они продолжают свои аукционы и они будут действовать еще как минимум, я не помню сколько, около года, там 38 или 48 недель. Сейчас, ну, боюсь ошибиться, но где-то около года еще будет длиться как минимум. Представьте, если 11 аукционов, это шло там около двух месяцев, по-моему, было залочено 27% всего эмиссии, то с такими темпами, если все будет дело так хорошо продолжаться, Боюсь, что от капитализации Кусама вообще здесь и монет может не хватить. Но это так. Как бы смелое заявление, но оно имеет, в принципе, все основания. Но как бы там ни было, в любом случае еще Кусама будет залачивать, залачивать, залачивать на год, а это будет способствовать дефициту, естественно, росту монеты. И вот здесь Кусама до своей хай еще не дошла. Как, к примеру, тот же Полькадот. Она сейчас разбирается с уровнем, вот я смотрю, 380. И сразу мы идем, я думаю, 450, здесь закрепляемся, начинаются аукционы, если рынок все позволяет, все хорошо. Я думаю, она идет спокойно на свой перехай 600, там закрепляемся и все. Там, ребята, там просто открыта дорога 1000 долларов, 1500, то есть, я думаю, для Кусама это не проблема, если так все будет хорошо идти и все меньше и меньше токенов будет в обращении, их и так мало. То есть, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, потенциал самый, если брать э, ну, какую-то простую математику, он еще больше, даже чем полкадот для роста. Есть и по капитализации возможность огромная, и токенов очень мало, что, я думаю, будет способствовать росту. Опять же таки, вы решайте сами, это не финансовый совет. Я и полкодот держу, и взял Кусаму, и мы уже участвовали в аукционах по Кусама. Скоро нам дадут токены. И следующие аукционы сейчас будут, проекты выходить, я тоже буду давать информацию, тоже буду участвовать за Кусама. И что самое интересное, если эти аукционы будут идти, вот к примеру, год, вы, представьте, вы заглачиваете токены там, Кусама, там можно участвовать с 0.1 КСМ, там, да, минимально от 40 долларов. Вы участвуете, занесли в один проект там по Укусаму, какой-то Кусаму, какой-то 5 Кусам, там неважно, сколько, ну, по возможности, каждого разного возможности. Вам через год возвращается Кусама, этот проект насыпает токены, если заходим, хороший проект попадает, мы отбиваем сразу Кусама, и так по дороге это вообще было бы классно в каждом аукционе участвовать, и через год, если все это дело продолжится. Те кусамы ваши разморозились. Новый аукцион вы оттуда взяли, вложили опять кусамы. И, и вот этот круговорот, он может быть необратим до того момента, пока будут действовать аукционы. Мне очень нравится Polkadot, мне очень нравится кусама. Все как устроено и вот где черпать вот эту всю информацию из -инфо. Info. Я буквально вот сразу, скоро выпущу видео. Сразу рекомендую подписаться на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео где, в каких проектах можно будет поучаствовать, потому что уже есть white листы уже есть... Так, где он? Нажмем акционы. Уже есть информация, кто заявился вот, на Кусама. Тут уже даже Кусамы уже собирает. Также есть вот, информация, когда все это дело начнется на полка Дот. И есть уже проекты, которые хотят попасть в сети, выиграть и попасть в первую пятерку. Я напоминаю, что первая пятерка только выйдет. Всю эту инфу я вот буду давать, будет информации много. Самое главное, что для вас нужно сейчас понять и решить, это покупать там dot и Kusamu или покупать эту ту и ту монету и хотите ли вы просто на росте заработать или участвовать в аукционах. Да? Что бы вы не решили, я рекомендую однозначно посмотреть видео, где я снимал, как завести и как работать с кошельком Polkadot. Потому что я рекомендую все это делать через кошелек Polkadot. Вроде парачейны поддержала биржа OKEX. Там я тоже, может, запишу ролик, покажу, как через биржу очень просто, без заморочек, все это делать. Но имейте в виду, замораживать на два года Полька Дот и через биржу на условиях биржи это все-таки совсем другая вещь, когда вы делаете все через сам саму систему Polkadot, и все это как бы у вас и вернется вам. Поэтому я рекомендую все-таки посмотреть о видео. Там ничего сложного нет, как установить Полька Дот, как туда перевести свои монетки. Там, даже кто захочет, можно стайкать Полькадот без, без проблем. Я не помню, 11 или 15% процентов годовых. Поэтому в любом случае уже регистрируйтесь, смотрите видео. И до встречи. В следующих видео уже поговорим, какие проекты плюс-минус, более-менее перспективны, где можно за какими наблюдать перед тем, как заносить свои монеты. А на этом у меня все, друзья. Всем я желаю удачи, всем профита, всем пока.